Разговаривают два друга, и один другому говорит, «А, «Вчера с девушками познакомился, они в проруби купаются, а, они что, моржи что ли?» «Ну, одна да, а вторая так, вроде ничего, симпатичная». Раньше все подглядывали, как бабы в проруби купаются, а сейчас вся страна смотрит, как мужик в тулупе в валенках попу стриптиз показывает. Сидит мужик с друзьями и говорит, «Как вы думаете, толкнуть любимую тещу в прорубь на крещение – это святое дело или уже нет?» Сидят коллеги в обед, и одна другой говорит, тут рассказывал, как он в крещение в проруби купался, а другая говорит, «Ага, как премию дать перед Новым годом, так он еврей, а как яйца морозить?» «Так он православный!»